Привет, Сири. Скажи водителю, пусть подберет меня в той дыре на углу. Всем привет. Кто, звезда, опять куда-то летит? На кастинг. Жутко волнуюсь. Не дадите автограф? Спасибо. Не за что. Вы не узнаете меня? Вы живете в моем доме? Нет, это вы живете в моем. Я здесь уже давно обитаю. Мне пора. Ваш рейс в половине второго. Еще полно времени. Откуда вам известно? Люди из штази знают все. Я слежу за вашей квартирой, прямо из своего окна. Я вижу, ты хочешь мне что-то сказать. Ну так говори, или заткнись. Ладно. Я заткнулся? Вот свинья. Закрой сворот! По соседству. Скоро в кино.